Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Этот торт я приготовил на конкурс Сталика, Франца Эгг и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Я первый раз начинаю свое видео именно с конца, то есть с готового блюда, потому что это действительно то, о чем говорил уважаемый Сталик. Я начал готовить голову, я думал просто приготовлю для себя... И порадую всех своих друзей. Но в процессе того, как я этот рецепт видел, понимал, что из этого получится, ко мне пришло озарение. Я добавил еще несколько нюансов. И получился вот такой чудесный торт, покрытый острым черным шоколадом. А теперь давайте вместе посмотрим, как я его готовил. Сегодня я буду готовить необычный рецепт из такой красивой свиной головы. Эта головка весит 9 килограмм. Настоящая домашняя свинка Я уже много готовил блюд из свиной головы И конечно же не хочу повторяться Я уже с этой головой и разговаривал И спрашивал, что с нее приготовить Ничего не мог придумать такого, чтобы именно взять Все самое лучшее из этой головы И получить самое вкусное У этой свиной головы тяжеленное Вот такое толстое сало И поэтому нужно было так придумать рецепт, чтобы максимально использовать характерные особенности именно головки, какая получилась у меня. И сегодня будет супер-супер рецепт. Это будет свиная голова с острым перцем и имбирем. Это будет не салат, это будет не рулет, это будет нечто особенное. Такого я еще не готовил и, конечно же, такого же вы тоже не пробовали. Самое первое, что я уже голову хорошенечко помыл, поскоблил ее после осмалки. А теперь ее разделываю на части. После этого уже начну дополнительно мыть зубки и ушки. Глазики я ей уже промыл. Отрезаю нижнюю челюсть. Отрезал ее скакательные суставы у нижней челюсти. Смотрите, зубки и место, где был язычок. Все это я просто чищу, ничего не выбиваю. Здесь все нормально. И распиливаю ножовочкой на четыре части. Верхняя часть головы. То же самое, там, где зубки, аккуратненько все повымываю и все. Теперь ушки. И хрюшки уже в два раза меньше стало. Теперь все части я режу ножовкой на такие кусочки, чтобы они поместились в казан или в кастрюлю, смотря в чем вы это все будете варить. Я аккуратно распилил голову пополам и теперь забираю мозги, чтобы их сварить отдельно. 9-килограммовая свиная голова поместилась в 12 литровый казан и в 6 литровую кастрюлю. Бульончик варится уже 3,5 часа и теперь я его солю. Я его солю именно сейчас, потому что если бы посолил бульончик раньше, то то желирующее вещество, какое есть в самой коже и в костях, оно под действием соли разрушается. Пока свиная голова варится, я приготовлю хороший соус к этой голове для этого мне нужен острый перчик у меня есть совсем чуть-чуть остренького перчика и я возьму, измельчу его на мясорубку с мелкой решеткой конечно столько острого перца мне не нужно сейчас я делаю кроме головы еще и хороший, вкусный, острый соус наподобие чили или шри рача. это будет абсолютно новый рецепт поэтому если вам интересно как сделать хороший, вкусный, ферментированный соус шри рача, ссылочка вот здесь вверху чеснок и имбирь, которые потертые на я не знаю насколько острый этот перчик, поэтому буду добавлять его частями, перемешивать и пробовать. Хороший соевый соус, светлый, совсем чуть-чуть темного соевого соуса. Нужно добавить сладости и кислоты, здесь у меня инвертный сироп. Винный уксус из розового винограда. Это мой винный уксус. Сейчас я буду ароматизировать свиную голову и бульончик, в которой она варится. Лучок. Я в него втыкаю бутончики гвоздички, 5-6 штучек на одну луковичку. Морковку я порежу на 2-3 части, чтобы она была крупненькая и сохранила свою текстуру, когда бульончик сварится. Ароматные пряности. Я буду использовать зерна черного перца, шалфей, кориандр и лавровый листик. Я все заворачиваю и связываю. Морковка, ароматные пряности. Еще минут 40 и все будет готово. Свиная голова варилась три с половиной часа. Она уже сварилась, я разобрал на мясо и косточки всю голову и отдельно порезал именно те части на которых была кожа. Я был очень сильно удивлен, когда увидел, что здесь абсолютно нет никакого сала. То есть, было столько много сала на самой голове, и здесь его практически нет. Все, что я нашел, это вот три кусочка сала, которые я срезал. И сейчас я на них буду обжаривать вот эту именно часть со свиной шкурой. А мяско свиное, все, какое есть, я обжаривать не буду. Жирок из свинки я уже обжарил. Он стал вот такой... Красивенький, кое-где даже румяный. И теперь я перемешиваю его с мясом. Мясо я не резал. Такие кусочки, какие получались, когда я снимал его с костей, такие и остаются. И теперь я это все смешиваю с этим прекрасным волшебным соусом. Я установил тортовое кольцо в форму. И высыпаю сюда перемешанную свиную голову с соусом. Хорошенечко Выравниваю, чтобы воздух, который там есть в полостях, полностью весь вышел. Сейчас я кладу сюда плоское блюдо и сверху кладу небольшой груз, чтобы это все хорошенечко спрессовалось. И пока я готовил этот рецепт, ко мне пришла прекрасная, замечательная идея. Это будет огромный для вас сюрприз. Пусть это все остывает и потом узнаете, что же здесь будет интересного. После холодильника и пресса получилась вот такая интересная штука. И теперь, друзья, тот сюрприз, о котором я говорил. Когда я уже доделывал вот этот рецепт, я увидел, чего здесь не хватает. И я понял, что это прекрасная возможность поучаствовать в конкурсе Сталика Франца Эк и Сергея Майорова на главный приз. И сейчас я буду делать из вот этой свиной головы настоящий шедевр. Я буду делать торт из свиной головы с черным шоколадом. Но это будет не просто черный шоколад, это будет черный шоколад с красным острым перцем. Сейчас я готовлю глазурь для торта из свиной головы. Для этого я использую одну часть сливочного масла и две части горького шоколада. А для того, чтобы подчеркнуть именно пикантность шоколада и мяса, я буду добавлять острый красный перец, чтобы сама глазурька была достаточно острая, чтобы она была остренькая, даже острая. Вот столько, наверное, пол чайной ложки хорошего острого перца я добавлю, потому что шоколад и острый перец это будет идеальное сочетание вкусов. Слегка растапливаю сливочное масло и добавляю сюда шоколад. Все это я буду греть при непрерывном помешивании, чтобы температура шоколадно-масляной смеси не поднималась выше 50 градусов. Этот шоколадный торт из свиной головы я приготовил на конкурс Сталика, Франца Эк и Сергея Майорова с сайтом livingshop.ru Вот такой чудесный тортик получился. И, конечно же, к такому интересному торту мяса с шоколадом нужен особый напиток. Сегодня у меня молодой абрикосовый бренди. Как сделать вкусный абрикосовый бренди, ссылочка вот здесь вверху. Это описать словами нельзя. Поэтому смотрите видео, как я готовил абрикосовый бренди. А я пока буду наслаждаться и бренди, и вот этим прекрасным шедевром, тортиком. Это просто чудовищно вкусно. Такой торт понравится всем сладкоежкам, потому что от него никогда не поправишься. Он настолько вкусный. Это сразу и основное блюдо, и десерт, и красота в одном. Если вам понравилось мое видео, ставьте